Еще одна продукция народа технологической корпорации Союз интеллект. Это магнитный активатор преобразовательной структуры топлива. В целом, в принципе, работает на тех же самых законах физики, что и наши фильтры, что душевые насадки. Но это прибор для больших и малых машин. Для грузовых, для легковых. Значит, происходит точно так же, как длинные цепочки, молекулярные цепочки воды, преобразовываются в короткие кластеры. Точно так же и длинные углеводородные цепочки топлива, бензина, дизельки, преобразуются в короткие кластеры. Происходит то же самое, что если вы вместо в топку куска антроцита вбрасываете порох. То есть, это размельченные фракции, которые попадают и сгорают быстро, легко сгорают в цилиндрах. Убирается зашлакованность, уменьшается зольность, снижается выхлопы. Самое главное, что двигатель получает защиту, потому что все примеси, которые имеют, вредные примеси, которые имеете, к сожалению, в не очень хорошем бензине, они превращаются в однородную эмульсию. И увеличивается теплотворность. Они просто сгорают. Вот, двигатель получает защиту от плохого, от плохого топлива. Увеличивается мощность двигателя. Идет значительная экономия топлива. До 20-30% идет экономия топлива по различным моделям. И самое главное, о чем весьма мало задумывается, уменьшается почти на 70% вредные выхлопы который происходит от двигателя внутреннего сгорания. Вот. Поэтому мы рекомендуем, рекомендуем всем автомобилистам подумать о своем двигателе, подумать о окружающей, окружающей среде, ну и естественно, конечно, получать удовольствие от более быстрой, более мощной работы, работы двигателя, более быстрой езды и экономить, значительно экономить свои средства, экономить топливо. Вся продукция сертифицирована. Мы получили сертификаты. У нас сейчас более 5 патентов на изобретение. Мы защитили бренд, союз интеллект, мы получили все необходимые сертификаты, свидетельства, гигиенические сертификаты, более 5-7 дипломов и золотых медалей на последних выставках в том числе и в зарубежных странах, вот. большое количество различных заключений, сертификатов, анализов, которые мы провели за это время. Все это можно более подробно ознакомиться на нашем сайте.